привет дорогие друзья вы на канале фартовый коллекционер хочу показать вам вот такую интересную монету это заготовка заготовка под одну гривну которую выставили на виолите и хочу сказать что сейчас мне периодически начинают писать с такими заготовками что попадаются они либо от новых гривен которые уже маленькие вот эти вот все мы их знаем они нас нам уже надоели наскучили или вот такая заготовка гурченая которая попалась человеку в рот Роли с монетами то есть друзья если у вас есть возможность как-то как перебрать пересмотреть свои копилки возможно у вас было что-то подобное это может стоить довольно дорого были продажи и по 100 долларов и за чуть больше здесь мы видим что была сделана ставка за 4000 гривен и давайте посмотрим сейчас финальную продажу сколько же набрала а, данная гурченая заготовка лот продан 600 было сделано за 5679 гривен это довольно неплохая цена я бы сказал даже одна из лучших которые я видел за последнее время 2000 у нас второй год то есть такая заготовочка может попасться в какой-то или старой копилке, или где-то была отложена, так как ее могли не принять. Чаще всего находили именно такие бракованные монеты в автоматах с водой, когда люди покупают воду, набирают и аппарат ее опознает по весу, по размеру, но по факту она с браком. Так что если у вас есть выходы на тех людей, которые перебирали монеты с автоматов, там часто попадались монеты 95 -го года, 96 -го года, юбилейные монетки, то вот такой вот брак довольно интересен. сейчас некоторые коллекционеры добавляют к себе в альбомы именно заготовки. Тем более мы видим, что это не просто заготовка, а уже с нанесенной гуртовой надписью. Друзья, если тема была интересна, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Ссылочку на этот раздел я оставлю в описании. И до новых видео. До встречи. Пока.